Делать больше, чем говорить. Все. Сама идея PrideCoin, она, знаешь, зародилась тогда, когда э, я понял, что в бизнесе человек должен постоянно меняться. Человек должен меняться и э, искать возможности повысить свой скилл, повысить свои навыки. И когда мы создали чемпионат мира по эффективности, в котором принял участие уже более 10 тысяч человек, мы увидели, что когда есть соперник, особенно если говорить про мужчин, когда у мужчины есть соперник, он начинает соревноваться в чем-либо, вот, например, человек. Спорит о чем-то, да, по спорту, по бизнесу, в игру какую-то играть, мотивация намного выше достичь результата. И мы поняли, что люди, которые между собой будут соревноваться, они будут достигать намного выше результаты. И мы обнаружили, что у людей есть.. В общем, в интернете мы обнаружили, что есть такой провал, есть такой пробел, есть такая яма, где люди, которые хотят меняться, они посещают разные тренинги, приходят на разные конференции, на семинары, на саммиты. Я лично летаю в Америку, я был в Сингапуре, в Англии, я обучаюсь очень много. И я понимаю, что мне нужно насыщать свои мозги, чтобы я мог больше видеть, чтобы я мог использовать то, что используют другие предприниматели. И когда... Я уезжаю с тренинга или семинара, и я вижу то же самое происходит у многих других людей. Через некоторое время вся информация начинает выветриваться. И когда ты спрашиваешь, вот спросите у меня, что было на конференции Traffic and Conversion в Сан-Диего. Я не помню, что там было, потому что я послушал, я загорелся. Я помню, что нужно продвигать бренд, что нужно использовать контент, маркетинг. Но эта информация выветривается. И когда человек, например, играет в игру по бизнесу и соревнует с другими людьми, выполняет какие-то действия, которые поставлены на сегодняшний день, он начинает показывать невероятные результаты. Он получает результаты прямо в прямом действий прямо сейчас и мы создали приложение прорыв мы создали компанию pride international на основе того что люди не просто изучают информацию люди не просто смотрят теорию получают или видят какие-то примеры а люди реально делают каждый день И игры абсолютно разные первая игра просыпайся продуктивным она направлена на то чтобы повысить свой уровень энергии в которой включается психология физиология Навык достижения цели И работать над тем, чтобы получать Огромное удовольствие от того, что ты делаешь Это игра, в которой принимают участие тысячу человек, и каждый день Каждый участник принимает Задание, выполняет его И соревнуется между другими участниками И он видит, как другие участники Делают то же самое, что делает он И это реально очень круто Другая игра, это коммуникатор, для того, чтобы поднять навыки коммуникации Где человек, по сути дела Большинство людей скромные, застенчивые они не могут подойти к людям, познакомиться, они не могут даже в каком-то окружении создать нужные связи, они не говорят «доброе утро», «добрый день» и так далее, и так далее. И в игре коммуникатор за 21 день человек поднимает свой навык, скилл общения и становится очень коммуникабельным. Третья игра – это игра, которая позволит э, человеку э, принять участие в чемпионате мира по эффективности, где повышается эффективность. Четвертая игра – это Волк Street, Стрит», где люди зарабатывают деньги и каждую неделю у нас появляется человек, который работает... Э, в нашей компании Pride International и получает неплохие деньги, у него есть рейтинг и может посмотреть самые лучшие результаты самых лучших продавцов, как в Street. Когда люди соревнуются между собой, ответственность выше, мотивация выше. Но самое главное, это подходит тем людям, которые понимают, что необходимо меняться, необходимо меняться сегодня и сейчас. И этот продукт это цифровой продукт, который является приложением, и я убежден, что абсолютно каждый человек, имеющий вот такой вот прибор, сможет сегодня сделать так, чтобы он попал в комьюнити и проверил себя. И проверил себя. Для того, чтобы сделать новый уровень и выйти на новый качественный уровень в своей жизни. И это зависит... Все понимают, что мы хотим меняться. И все понимают, что нужно менять самого себя. Нет такой уже как бы фишки в том, что тебе кто-то что-то даст. Нужно самому меняться. И это делается только потому, что человек... Готов к этим переменам. Получается, что человек, который играет в эти игры, он находится в таком комьюнити людей, между которыми, в принципе, есть соперники, но это люди одного формата, это люди, которые хотят меняться. Я смотрю, что сколько людей сегодня просто опустили руки и не знают, что им делать, и они просто воспринимают этот мир такой, как он есть. Ну, мне не повезло. Но а, продвинутый человек, который хочет что-то изменить в, у себя в жизни, он обращает внимание на то, что ему нужно работать над собой. И если он как одинокий, вот как оди волк-одиночка пытается что-то сделать сам, то у него всегда включается навык передоговариваться с самим собой. Он ставит сегодня задачу на день, но потом после обеда он взял и передоговорился с собой. Он сам себя пожалел. Когда есть соперник, это азарт, это игра. На этом построены, весь спорт на этом построен, КВН построен, игры, э, в казино там, я не знаю, это вызывает азарт. И ты включаешься в эту игру, это добавляет интереса. Это не значит, что прям так это сработает. Но э, человек, который участвует в этой игре, у него намного выше мотивация, намного выше результат. И мы заметили, что 10 тысяч человек прошли прошло игры, чемпионат мира по бизнесу, чемпионат по эффективности. Люди доходят до конца, и они очень сильно жалеют о том, что игра закончилась. Потому что, не потому что это только интересно, а потому что они знакомятся с самим собой заново. И они видят, что у них появились новые навыки зарабатывать деньги, новые навыки коммуникации с другими людьми, новые навыки, которые позволяют, Повысить результаты достижения в своей жизни. И это то, что нужно вам. Если вы смотрите это видео, значит вы именно тот человек, который хочет себе что-то изменить. Никто за вас ничего не поменяет. Вы должны взять свою жизнь, взять свою ответственность и поменять что-то. Вы можете остаться один, как это делает большинство людей, но результат плачевный. Но вы можете попасть в комьюнити людей, с которыми будете играть в эту игру и делать свой результат благодаря тому, что вы участвуете в соревнованиях с такими же, как вы. Смотря то, что они делают, они смотрят на вас, вы обменяетесь информацией, бамс, результат. Денег больше, жизнь качественнее становится, кайфа больше от этого, все, все хорошо. Мальдивы, песок, острова, самолеты, бизнес-класс и, и отличный стиль жизни. Мы когда решили создать этот продукт, то начали думать о том, как его можно было дополнить. Потому что в социальных сетях, там в Фейсбуке, в Инстаграме каждый день выкладывается такое огромное количество шлака, непонятного контента, который а, нафиг никому не нужен. И люди, которые заходят в социальную сеть, видят а, в, в своей ленте только то, что просто отвлекает людей. И мы решили сделать так, чтобы... Это даже нельзя назвать какой-то некой социальной сетью, это просто некое комьюнити-сообщество, где люди могут э, иметь свой профиль, где люди могут выкладывать посты, фотографии, загружать видео и делиться тем, что у них происходит в бизнесе вместе с их переменами. И другие люди могут наблюдать за это. Но мы решили также добавить некий игровой момент в этой маленькой, небольшой социальной сети для того, чтобы люди зарабатывали монеты. То есть если вы выкладываете какой-то пост, вы зарабатываете три игровых монеты. Если вы выполнили задания которые есть в игре просыпайся продуктивным или комьюнити по бизнесу или нетверкинг, то вы зарабатываете 80 игровых монет. Если вы заходите хотя бы один раз в день в приложение Прорыв, где все это происходит, вы зарабатываете 10 игровых монет. Если вы кого-то комментируете, вы зарабатываете монету. Если вы на кого-то подписываетесь там и читаете, следите, вы зарабатываете монеты. И таким образом... Мы внедрили здесь тоже игру для того, чтобы было интересно было интересно зарабатывать игровые монеты. И эти игровые монеты, их можно обменивать на ценные призы, на деньги, на поездки и на другое, на сувениры и так далее, которые есть у нас внутри. Получается, что человек в этой социальной сети внутри Pride International никогда не увидит какой-то бесполезный контент. Потому что, чтобы попасть туда, есть определенный фильтр. Это люди, которые хотят меняться. Давным-давно уже все поняли, что от токсичного окружения нужно избавляться, что есть люди, которые вытягивают энергию, есть люди, которые очень негативно влияют на человека, но все задали вопросом, хорошо, если избавиться от токсичного окружения можно, то как попасть в вдохновляющее окружение, где его взять? Ты же не подойдешь здесь в ресторане кому-то познакомиться, увидим, что человек приехал на Каене и сказать ему, слушай, классно, давай чтобы тобой дружить, ты не можешь этого сделать? И мы поняли, что на это сегодня очень большой дефицит. И мы решили создать это. И то, что мы увидели, что в первые там, 10 дней зарегистрировалось полторы тысячи человек, и люди охотно делятся своими результатами. Другие комментируют их, задают им вопросы, как ты это сделал. Идет коммуникация среди этих людей. Мы увидели в этом огромный потенциал в том, что вам это будет тоже интересно. Потому что не хочется вот интересно заходить в социальные сети. Мы смотрим абсолютно бесполезный контент, который выкладывают ежедневно во всех социальных сетях. Уже не хочется туда заходить, но хочется иметь такой контент, который будет вдохновлять, контент, который будет как-то влиять, давать какой-то пример. И будет контент тот, который позволит вам стать намного выше. очень часто спрашивают кому это подойдет кому это не подойдет я считаю что если это не все может подойти безусловно это не так что каждый может взять воспользоваться этим есть люди абсолютно разные и вы тоже встречаете людей которые на этот мир смотрят скептически начинают использовать стратегии обвинения других людей считают что они ни в чем не виноваты Я считаю что человек который находится в таком состоянии он не подходит под то чтобы выйти на новый уровень в принципе, потому что человек он живет вот особенно комментарии, да, вы заметили, что критику пишут в основном люди, которые в этой жизни ничего не достигли. Я мало, я вообще никогда не видел, чтобы успешные люди занимались тем, что комментировали каким-то негативом, и оставляли негатив в комментариях там в социальных сетях, такого не происходит просто, потому что этим людям просто у них не такое мышление. И если человек чувствует, что если вы чувствуете, что человек находится в состоянии негативного восприятия этого мира, потому что для меня это мир возможностей, особенно с тем, что сегодня все просто вот смотрят на мир через это стекло. Вы знаете, что происходит с человеком, если у него сломается айфон или смартфон? Он эти часы просто не может прожить нормально, он ищет возможность побыстрее, он находит деньги покупает себе новое, потому что это окно в мир, потому что мы сегодня общаемся через то, что вот, находится у меня в руках. И человек, который не видит этот мир, мир возможностей, а видит мир негатива, все не так, все плохо, экономика, доллар, валюта, криптовалюта, виновата государство, там какие-то войны, катастрофы, катаклизмы, криминал. Этому человеку не надо участвовать в таких играх, ему это не поможет. И наоборот, если человек испытывает голод к тому, чтобы жить достойной жизнью, чтобы он зарабатывал большие деньги. Я реально всегда говорю, мне интересно встречать людей, которые испытывают голод к большим деньгам. Не потому, что этот мир, там, не потому, что я меркантильный, не потому, что вся жизнь моя деньги. Потому что это интереснейший процесс, предпринимательский процесс, когда ты зарабатываешь деньги, когда ты ставишь какую-то цель и достигаешь ее. И достигаешь ее. Люди, которые хотят меняться самостоятельно. Мне очень странно, когда человек не меняет свою точку зрения на протяжении долгого периода времени. Это значит, что он не развивается. Я слышал сначала странное, для меня это было странно, что люди, которые выражают сегодня одну точку зрения, а через год могут даже противоречить самому себе, это значит о том, что они меняются. И если человек хочет меняться, ему игры и приложение «Прорыв» подойдет как никогда, потому что это то, что заставляет меняться. Человек, который меняется, он растет. Мой ментор мне говорил, Артем, самый основной закон вселенной – это постоянный рост. Ты должен постоянно развиваться. Это как рутина, знаете. У меня есть рутина. Спорт, английский, контент и мой бизнес – это рутина, которая дает результаты. Каждый день я в спортзале, каждый день я работаю с преподавателем по английскому языку, каждый день я изучаю контент, каждый день я записываю видео, готовлю свой контент это рутина, которая помогает мне меняться и помогает меняться другим людям. Ну а если у вас есть еще какая-то потребность на то, чтобы вы помогали другим людям измениться, но ну, прежде всего самому себе нужно помочь, вы в нужном месте, в нужное время, с нужными людьми. Прорыв это то, что вам надо. Еще один элемент, который мы создали в компании Pride International, это криптовалюта Pride Coin. И это не обычная просто криптовалюта, которая создается на слуху. Это криптовалюта, которая дивидендная. И когда компания выйдет на 100 тысяч пользователей приложения «Прорыв», мы 49% отдаем владельцам, которые подключаются в этот бизнес к нам, Pride International, и имеют определенное количество Pride Coins. То есть это криптовалюта которую можно продать, но зачем ее продавать, если она будет приносить каждый квартал дивиденды. На системе блокчейн, смарт-контрактов абсолютно каждый наш партнер сможет видеть, какие прошли объемы продаж в нашей компании, и у него будет пакет акций, Pridecoin это акции, криптоакции, которые приносят дивиденды. Если вы хотите продать акции, без проблем вы это сможете сделать на бирже ICO, если нет, она будет приносить вам просто прибыль. Мы этот проект делаем на десятилетия, потому что видим, что огромное количество нуждается в этих изменениях в своей жизни, поэтому пользователей будет очень много, а вы можете стать владельцами и частью нашей компании Pride International. Сколько можно зарабатывать в Pride International? И я всегда искал возможность, чтобы использовать сетевой маркетинг, партнер компании, дистрибьютор компании мог легко продавать продукт. И с 2004 года я смотрел, изучал эту индустрию и видел, что действительно Продукты сетевых компаний, они высококачественные, но они имеют определенное свойство, что нужно долго объяснять, доказывать, убеждать, что этот продукт будет полезен для человека. И продукт, приложение, как прорыв, его продавать очень легко. Его продавать очень легко. Юлия Мартынова, девочка, которой 27 лет, из Саратова за первые две недели заработала более 40 тысяч долларов здесь. И продается вот то, что... Мне говорят наши партнеры, они говорят о том, что Артем, этот продукт очень легко продается. Но он важно, что подходит для специальной целевой аудитории. Целевая аудитория это люди, которые хотят менять свою жизнь. То есть это люди, которые интересуются личным развитием, это люди, которые интересуются чтобы у них был персональный рост, свой персональный личный рост. Если человек не интересуется личностным развитием своим, если он не ставит цели, если он не дисциплинирован, если он ест фастфуд и не готов меняться, вот это самое главное, не готов меняться, то ему этот продукт не подходит. Но если человек задает себе всегда вопросом: что мне сделать лучше, как мне заработать больше, как я могу получить максимум от этой жизни, как я могу быть больше счастливым, хотя счастье для каждого из нас разное, как я могу быть больше. Здоровее, для того, чтобы чувствовать себя хорошо Как я могу быть примером для своих детей Для своих родителей, для своих братьев, сестер и так далее То ему этот продукт подходит Если человек этим не интересуется, ему продукт этот не подходит И самое интересное, что продукт продает сам себя, его легко продавать, продавать я имею ввиду идею, заинтересовать человека, когда вы достаете и показываете, смотри, внутренняя социальная сеть, сообщество, зарабатываешь игровые монеты, есть маркетинг-план, маркетинг-план гибридный, потому что он показал самую высокую э, свою востребовательность на рынке сегодня, у нас есть бинарное ответвление, у нас есть матчинг-бонус доход, с дохода э, прибыль с дохода ваших партнеров, у нас есть накопительная система, у нас есть быстрый старт-бонус, который выплачивается моментально, мы используем систему Bitcoin и другие криптовалюты потому что в этом тренд и как я уже говорил что проект коин это возможность стать не только партнером компании но и стать акционером компании поэтому продукт продается очень легко это важно и наша задача сделать в ближайший год 100 тысяч пользователей этого продукта потому что мы понимаем что огромное количество людей хотят меняться но выветривание вот этих тренингов, выветривание того, что человек где-то подучился, то через некоторое время он забывает об этом. А когда он делает, каждый день выполняет задания, которые я ему даю, то у него нарабатывается новый опыт, новый эксперимент, И это позволяет человеку выйти на новый уровень. И этих новых уровней, их могут, они могут быть десятки, а эти уровни могут быть сотни. И человек с каждым разом, он становится другим. А становишься другим, потому что меняется образ мышления. А образ мышления меняется, потому что ты действуешь по-другому. Не так, как раньше, а по-другому начинаешь действовать. И именно такой процесс динамики изменения в человеке позволяет ему выйти на новый качественный руль. Так что, ребята, это то, что ждал весь мир очень давно. Но мы с точки интуиции смогли это внедрить в своей жизни, проверить, как это работает на своем собственном примере. Проведя чемпионаты мира по эффективности, где мы видели, что огромное количество людей расстраивались из-за того, что он заканчивался, мы поняли, что это должен быть продукт именно в индустрии сетевого маркетинга. Поэтому добро пожаловать к нам, добро пожаловать в революцию, и мы станем самой большой онлайн-компанией в индустрии MLM бизнеса. Сейчас я скажу то, что тебе не скажет никто. Ты очень мало работаешь. Твои фантазии, твои цели, они настолько высоки, что то, что ты делаешь, это не позволит даже достичь 10% от того, что ты хочешь. И как в фильме «Основатель» есть... Очень простой фактор, который называется настойчивость. Тебе просто нужно быть настойчивым и требовательным к самому себе. Сначала ты повышаешь свои собственные стандарты, потом ты повышаешь стандарты своей жизни. Твои собственные стандарты ты должен оценить, те твои цели, которые перед тобой поставлены, и просто много работать. Как американцы говорят, hard work, много работать. Ты слишком мало работаешь. Слишком мало работаешь. У тебя высокие цели, это хорошо. Их снижать не надо, но нужно больше работать. Сделай сегодня больше, чем ты вообще сегодня планировал. Я помню в книге Наполеона Хилла «Думай богатей». Кстати говоря, вы читали книгу и богатей»? Ну что, подумали? Разбогатели? Там было одно очень золотое правило, закон такой один. Делай больше, чем от тебя ожидают другие. А я хочу тебе сказать, делай больше, чем ты ожидаешь сам от себя. Делай больше, чем ты ожидаешь сам от себя, с 7 часов утра до 11 часов вечера, но в балансе для того, чтобы ты не сгорела глаза твои просто не слезли в кучу, чтобы у тебя было большое количество энергии. Но если у тебя большие цели, то это не надо, то это не значит, что нужно работать всю жизнь с 7 до 11, но в какой-то период времени нужно поработать больше. Я знаю, что если ты смотришь это видео, это как раз видео для тебя, ты слишком мало работаешь. Ты слишком мало работаешь, тебе надо работать больше, слишком много соблазнов, возьми просто и каждый час отмечай, что ты сделал за предыдущие 60 минут. Просто отмечай, возьми, поставь себе напоминание, ты будешь в шоке, 95% времени уходит в никуда. Отдых, постоянный отдых, мало работаешь. Тебе нужно просто взять и больше работать. Действуй прямо сейчас.